Друзья, добрый день, с вами Александр Санаров, сегодня мы поговорим о такой проблеме как ингаляция, вернее о способе решения проблемы. То есть сейчас наступят времена, когда у детей могут быть сопли взрослые, сейчас от кондиционеров часто страдают, у них закладывают нос и так далее. То есть самый простой способ сделать ингаляцию это 7 ванна. То есть что мы делаем? Наносим небольшое вот такое количество вот смотрите буквально там э, немножко на ладонь растираем хорошо чтобы у нас э, было теплые ладони еще трем трем трем у вас ладони прям будут горячим теперь смотрите вот так складываем ковшиком вот и вдыхаем Титонциды, которые находятся в скипидарной ванне, они уберут отеки. Они у вас проингалируют все дыхательные пути, быстренько будет отходить слизь. А симбат ванна обладает уникальными свойствами расширять поры и освобождать капилляры. То есть, когда мы делаем ванну, мы освобождаем наружные капилляры, а нам еще важно освободить внутренние капилляры. То есть, еще раз, ладошечкой складываем, приставляем к носу. И дышим. Потом еще раз потерли, чтобы у вас э, был аромат от ванны. Вот. Доброго вам здоровья.